Здравствуйте! Сегодня 21 июня 2020 года. Я продолжаю свою встречу с вами. Сегодня я хочу затронуть тему, связанную с юрисдикцией римского права, и что она регулирует морского права, и что она регулирует, и нашего советского права, которое связано с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались. В связи с этим всегда возникает один вопрос, который в последнее время очень обеспокоил круги нашей юридической братьи. Ну и мне, как исполняющими обязанности прокурора, тоже приходится вникать в некоторые детали, с которыми я хотел бы поделиться с вами. Ну, допустим, хотелось бы сегодня затронуть вопрос, связанный с Советским Союзом и с СНГ. И с тем, как появились физические лица. В последнее время приходится задаваться вопросу, каким образом, следуя плану, предначертанному Гарвардским и Хьюстонским проектами, нас из субъекта правоотношений превращают в объект правоотношений. И почему в нашем суверенном советском государстве безнаказанно и демонстративно зеленый свет получили всевозможные криминальные проявления либерально-фашистского толка, носящие характер прямого геноцида коренного населения страны. Фигурантами при рассмотрении этих вопросов являются гражданин как владелец и государство как имущество этого гражданина. В общественном договоре, в Конституции прописаны цели и задачи о формах управления государством, то есть государством под названием Союз Советских Социалистических Республик. Это единственный хозяйствующий субъект со своей политикой, экономикой, социальной и духовной сферой, со своей государственной властью и суверенитетом, то есть со своим правом голоса как внутри страны, так и в международных отношениях. При этом, как известно, СССР, это государство объединенных республик на основе имущественного права. Что же касается СНГ, то это новообразование, скорее всего, именно то самое новообразование, которое, следуя конве поэтапного Гарвардского проекта, должно было выполнить основную миссию по ликвидации Советского Союза как государство и миссию, по ликвидации социалистической ориентации советского народа, сложившегося как новая историческая общность впервые на планете. Для этого с самого начала соглашениями от 8 декабря 1991 года о создании СНГ было предопределено изменение правового поля в поддержку мировой политики, сведение всего советского народно-хозяйственного комплекса только к экономическому управлению. Повторяю, к экономическому управлению. Это важно. Поэтому все действия под лозунгом построения самостоятельных демократических правовых государств означало прежде всего переход в юрисдикцию торгового права и дробление единого государства на множество автономных фрагментов с территориальными, разорванными, политическими, этническими, языковыми, идеологическими и культурными связями. Государство же Советского Союза у нас едино, так как скреплено многовековыми, народно-хозяйственными, родственными, мирническими, и культурными связями в определенно зафиксированных границах где правом управления обладает только гражданин советского союза наш советский союз как историческое общенародное имущество это монолит на века поэтому при нашей исторической сложившейся территории под названием ссср Всякие государственные новоделы и новообразования в принципе не нужны. А строительство какой-то виртуальной, доселе неизвестной демократии, западного образца, в кавычках, напрочь, неприемлемо, как чуждое нашему менталитету. Так что же на сегодняшний момент лукавые коммунисты-реформаторы во главе с Горбачевым и Ельцином а также их заказчики и пособники в лице международной пиратской закулисы натворили, вымащивая на протяжении 30 лет для доверчивого советского народа дорогу в светлое будущее, которое привело к воротам в ад. Прежде всего, для реализации новых мировых установок им потребовалось поменять юридическое поле, советской правовой системы которая в основе своей была заимствована у римского права на международную торговую правовую систему основанную на морском праве и этот процесс до сих пор так называемыми продолжателями ссср а точнее перестройщиками оккупантами еще не закончен и очень болезненно воспринимается нашим советским обществом. Для этого нынешними управленцам необходимо было создать новую единицу учета. Они же не могут навязать новое правовое поле гражданам-собственникам, ведь любой законный собственник сам устанавливает свои правила. Поэтому пираты под видом многочисленных реформ, и ввели новую единицу коммерческого торгового учета – физическое лицо. А по факту лишь скопировали и перетащили его с мирового игрового поля. Эту единицу коммерческого торгового учета они прописали в договоре стран СНГ от 24 июня 1993 года, о создании экономического союза. После чего это понятие «новое экономическое лицо» из новой для нас правовой системы стало использоваться также и в документах, созданных за рубежом коммерческой компании ООО правительства Российской Федерации на территории РСФСР, а также по похожим аналогам в других союзных республиках. Например, привычный для нас Гражданский кодекс, в котором предусмотрены гражданские права, был переработан. Теперь, по сути, в нем новым фигурантом почти всех статей являются уже какие-то новые лица под названием «физические». Однако юридическая подмена фигурантов правоотношений заключается в том, что единица учета физического лица уже не из римского права, а из торгового. Вот в этом суть. Кстати, о понятиях. Физическое лицо это в переводе с греческого обозначает натуральное лицо а юридическое лицо обозначает искусственно созданное. Ну, все мы знаем, что перестройка началась по намеченному на Западе плану с 1985 года. Постепенно, и с тех пор на нашей территории физическое и юридическое лицо, это стало все равно, что получить аккаунт, в госуслугах как участника для ведения только экономических отношений, только на другом, уже глобальном уровне. В дальнейшем, согласно Гарвардскому и Хьюстерскому проектам, все сводится к тому, чтобы окончательно у нас оставить только этот виртуальный аккаунт и отобрать реальное имущество под названием «Государство». На 1991 год это было еще фикция, а на сегодняшний день предатели Советского Союза близки к цели, как никогда, и у нас фактически осталось слишком мало времени. Для определенных действий, которые требуются от гражданина, Советского Союза, как от собственника огромного, необъятного, великого имущества своей Родины. Рассуждая о демократии, хотелось бы сказать вот о чем. Демократия в чистом виде, в римском праве, никогда не было. Правом голоса обладал только правящий класс. Поэтому, как только кто-то объявляет о демократических началах в общественных отношениях, то это признак того, что это обозначает смену ориентации правового поля. Правовое поле – это очень важный аспект во всех юридических исследованиях и взглядах на ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Но мне хотелось бы немножко сделать маленький экскурс в историю. Вот, допустим, по мнению Платона, он, рассуждая о демократии, а особенно об избыточной демократии, в которой мы сегодня находимся, по его мнению, избыточная демократия неминуемо влечет за собой тиранию, что подтверждается нынешней действительностью в которой правовое поле основано на уголовном казнокрадно воровском режиме. Точное название этому режиму путинский паханат. Мы сегодня в нем. В свое время Аристотель назвал демократию искажением идеальной формы народовластия. При капитализме который культивирует эксплуатацию человека человеком, именно демократия как раз и становится тиранией. Это нам сегодня со всей очевидностью в нашей стране демонстрирует взращенный чекистом Бабковым в виде так называемой «семи банкирщины и вскормленный Путиным олигархат, зашкаливший уже сегодня по численности за 200 особей этого вида двуногой дегенерации. В сочетании капитализма с демократией в дальнейшем приведет к ликвидации у нашего населения всех гражданских прав человека. Именно по этой причине сионофашизм, как режим, нашел самую питательную почву на территории нашей страны. Тщательное и внимательное изучение договора, которым так и называется договор стран СНГ о создании экономического союза от 24 сентября 1993 года, со всей очевидностью показывает коренную подмену ценностей и повороски тайную переобувку нашего советского народа в отношения регулируемые, уже торговым правом. Страна оказалась незаметно ввергнута в так называемые офертные отношения, непривычные для нас. Фигурантами этих отношений, с одной стороны, стали вместо истинных продолжателей Советского Союза мошенники и проходимцы, замещающие государственные должности и претендующие сегодня уже на правоприемство всей нашей советской государственной собственности а с другой стороны вместо граждан ссср некие неимущие физические лица таким образом мы однозначно видим что создаваемый экономический союз независимых государств абсолютно неравнозначен великому и суверенному Союзу Советских Социалистических Республик. Так как договор СНГ затрагивает только одну из сфер жизни. Это торгово-экономические отношения, которые регулируются морским торговым правом. Для укрепления юрисдикции морского торгового права на непринадлежащей Российской Федерации территории Именно для этого лжепродолжателями Советского Союза необходимо в соответствии с Гарвардским и Хьюстонским проектами обязательно успеть сделать следующее. Ну, во-первых, отобрать у гражданина государственное имущество через приватизацию и разгосударствление. Во-вторых, выдать временный документ по образцу старого и привычного для глаз – а старый забрать со временем, когда на территории Советского Союза не будет государственного управления сроком более 30 лет. После чего выдать всем удостоверение, как у большинства физических лиц, других бывших в прошлом государств, которые теперь имеют только статус корпорации по торговому праву и всего лишь в-третьих, необходимо установить между союзными республиками таможенные границы. В-четвертых, сформировать у основной массы граждан СССР убеждение, что мы все уже живем в обновленной стране. Суть таких тайных манипуляций, с осознанием доверчивого и открытого для общения советского человека, путем обмана, лишить его общенародной собственности и гражданства Советского Союза. Однако мы за прошедшие три десятилетия очнулись от всего этого психотронного морока, уже достаточно поумнели, вникли в суть происходящего, и обмануть нас теперь не так-то просто. Сегодня мы живем по имущественному праву. Есть... Международные наблюдатели, есть официальный арбитр. И отобрать у нас имущество просто так не получится. Скоро мы перейдем 30-летний рубеж после референдума 17 марта 1991 года, когда по сути народ проголосовал за одно, а по факту произошло другое. В результате у нас уже почти 30 лет, нет нормального, хозяйствующего, гражданско-государственного субъекта, который должен и обязан действовать в интересах законного собственника, гражданина СССР, а не в интересах империалистического капитала, компродоров и изменников Родины. При этом считаю необходимым учесть то историческое обстоятельство, что еще... В 2010 году гражданин СССР Тараскин Сергей Вячеславович, как один из собственников Советского государства, официально и публично в судебном порядке установил юридический факт, объявив о возрождении государственных органов Советского Союза. Это обстоятельство послужило поводом, для подъема массового патриотического движения собственников всенародного имущества СССР, а также во многом предотвратила всевозможные попытки и происки захватчиков по незаконному его завладению зарубежными торговыми компаниями под видом лжепродолжательства СССР. Одновременно тем самым, была показана вся правовая несостоятельность узурпаторов советской власти, орудующих как самозванцы и лица, замещающие должности, вопреки интересам законного собственника государственного имущества, а именно советских граждан. Так вот, если граждане СССР в самое ближайшее время не включатся активно в восстановление органов государственной власти Советского Союза, не восстановят свои права и свободы, предусмотренные Конституцией 1977 года, тогда быть новой международной интервенцией военного характера. Войска этой интервенции, однозначно ориентированные на захват превращаемого нелегитимными управленцами имущества граждан СССР и территории СССР, Бесхозяйное имущество уже кружат в приграничной полосе. Уже зашли на территории Сибири и там потерялись. оккупировали прибалтийские республики, введя туда военную технику. Разожгли братоубийственный пожар войны на Украине. Ну и так далее. Ведь сейчас на нашей территории свободный человек – со статусом гражданина СССР, нынешними оккупантами, колонизаторами, публично и демонстративно ущемляется в правах и подвержен открытому геноциду. Примеров тому масса. И я сейчас не буду их приводить, потому что каждый из нас уже ощущает это давление, эту нездоровую обстановку, в которой мы оказались. Приоритет нынешний селоно-фашистский режим отдает каким-то международно внедряемым физическим и юридическим лицам, которые заявлены только в экономическом пространстве, по чуждому нам торговому праву. Это для советского гражданина ни в коей степени неприемлемо и недопустимо. С прививаемой нам дегенеративной толерантностью Пора кончать. Обращаюсь к вам, граждане Советского Союза. Просыпайтесь. За работу, товарищи. Благодарю за внимание.